Здравствуйте, дорогие Львы по Солнцу и Львы по Восходящему Знаку! Добро пожаловать на астрологический прогноз на август месяц! Дорогие Львы, мы входим в ваш месяц. В первой половине месяца вы можете очень хорошо выразить себя, привлечь всеобщее внимание. Можете сделать важные шаги в связи с вашими отношениями. 1 августа Меркурий перейдет в ваш знак и будет здесь находиться до 16 августа. Вследствие этого повысится ваша уверенность в себе, возрастет общение. Вам захочется привлечь к себе внимание, и вам это удастся, дорогие львы. 12 августа Венера тоже перейдет в ваш знак. Венера будет здесь находиться до 6 сентября. Это придаст вам внешней привлекательности может оживиться ваша социальная и любовная жизнь. Романтические отношения могут осчастливить вас. Общественные мероприятия и развлечения займут еще большее место в вашей жизни. Венера во многих сферах принесет удачу, в том числе в финансовых вопросах, дорогие львы. В особенности 18 августа, когда Венера соединится с Юпитером, а Юпитер тоже находится в вашем знаке, Самый счастливый день месяца. Можете использовать соединение Венеры и Юпитера для важных начинаний. Это будет очень плодотворный день, особенно для начинаний в области двусторонних отношений, дорогие львы. 10 августа произойдет полнолуние в Водолее. Так как полнолуние происходит в знаке, противоположном вашему, то вы можете принять некоторые решения в связи с деловым партнерством или браком. Полнолуние образует квадрат с Сатурном, поэтому вы можете выбросить из вашей жизни те темы, которые приносят вам неприятности. Вы можете быть очень решительными в это полнолуние. Во время полнолуния вы можете почувствовать обеспокоенность и скованность, в особенности в вопросах, связанных с семьей, домом и родителями. Нужно вести с ними сбалансированные отношения, так как авторитетные лица и родители – Обязанности и ответственность могут ограничивать вас в задуманных вами делах. Необходимо продолжать свой путь, не пренебрегая своими обязанностями, дорогие львы. 15 августа Меркурий перейдет в знак Девы. Меркурий будет пребывать здесь до 3 сентября. Меркурий в Деве может обратить ваше внимание к денежным вопросам в то время как первая половина месяца будет связана по большей мере с развлечениями, после 15 числа начнут включаться финансовые вопросы. В особенности 23 августа с переходом Солнца в знак Девы вы можете начать расходовать больше энергии на зарабатывание денег, дорогие львы. 25 августа произойдет новолуние в Деве. Вследствие этого будут возможны перемены в сфере ваших доходов. Это может быть новое предприятие, новое начинание, которое может принести вам доход. В этих сферах будут иметься новые энергии, действие которых будет более ощутимо на первой неделе сентября, дорогие львы. Таковы общие влияния месяца.